настойка на черной смородине, меде и апельсине. Своеобразный симбиоз трех вкусов и ароматов. ну Скажу честно, вердикт таков, в баре сей напиток быть должен. Делается просто, а как Смотрим.